Приветствую, друзья! Вот мы с вами добрались к изучению 10 финального этического принципа «Принципа пустоты». Учителя говорят, что именно непонимание того, что весь свой мир, всю свою реальность мы создаем сами, своими поступками, мыслями в прошлом и приводит к тому, что мы живем в мире страданий. Непонимание «Принципа пустоты» создает нам Нарушение всех предыдущих этических принципов и создает реальность, в которой мы живем в мире, где люди страдают, и мы страдаем, где есть болезни и войны, где есть предательство и боль. Именно из-за того, что мы не видим пустоты всего происходящего. Мы не видим, как мы это создаем, мы не осознаем это в моменте, а просто реагируем. Подсознательно, находясь во сне, каждый раз, каждую секунду, когда мы забываем о пустоте, мы создаем сансару вокруг себя. Если бы мы могли каждую секунду помнить о том, что ручка не существует сама по себе в виде ручки. Если бы она существовала сама по себе, ее бы все видели ручка и собака, и я одновременно. Но этого нет. И это непонимание, этот мой сон, создает мою реальность. Я могу выйти из этого сна. Есть принципы выхода. Из нарушения 10 этического принципа в том числе, каким образом мы можем об этом позаботиться. Ну, во-первых, стараться в каждой ситуации видеть семена, стараться в каждой ситуации осознавать, что это создано мной, а еще лучше осознавать конкретно, чем создана эта ситуация. Изучать этические принципы и законы кармы. Наблюдать их своей реальности и вести этический дневник также поможет нам сформировать правильное мировоззрение и со временем наработает нашу способность видеть пустоту напрямую. Причем ведение этического дневника, оно должно быть крайне честным по отношению к самой себе. Вот. Заметила я сегодня днем в негативной ситуации, которая пыталась вывести меня на гнев, что это я создала этого человека, который якобы сейчас меня злит. И я сижу, записываю это в свой дневник. В этот момент заходит муж, меня отвлекает. Я реагирую на это, засыпая и забывая о том, что уж так же происходит с меня. И я тут же записываю честно в свой дневник, Минус по десятому этическому принципу. Я забыла, кто создал этого человека. Мне очень нравится сравнение, которое приводит учителям, в том, что человек, который заставляет нас испытывать боль, это просто почтальон, который принес нам посылку, которую мы запаковали сами же для себя когда-то в прошлом. Да, в этой посылке не очень приятные а известия, иногда приятные, кстати, бывают не только негативные семена. Но какой смысл при этом обижаться и злиться на почтальона? Правда, никакого. Мы еще обязательно должны помнить, что карма она не только растет со временем, но она также и заканчивается. И если мы будем прилагать усилия, если мы будем стараться изменить свое мировоззрение, наша негативная карма тоже закончится. Друзья, изучение настолько древних знаний, истинных знаний, практика осознанности, духовная практика, то, что вы изучаете на этом курсе, может привести к вас, к просветлению уже в этой жизни. Все возможно. Если бы я могла сейчас эмоционально передать вам всю важность десятого этического принципа и вдохновить вас на то, чтобы вы взяли аскезу хотя бы на полгода по наблюдению за собой и за соблюдением этических принципов, поведению дневника. Если бы я могла передать вам то, как изменится ваша жизнь, если бы я могла дать вам возможность почувствовать хотя бы на секундочку, насколько важную работу вы делаете, когда делаете такую духовную практику, пытаясь увидеть пустоту, всех вещах я бы это сделала друзья просто не забывайте что сейчас у вас есть возможность она у вас в руках создать такую реальность в которой вы и все окружающие вас живые существа будут счастливы безусловно все зависит только от вас об этом говорит Десятый этический принцип, принцип пустоты. Все вокруг меня создано мной. Делитесь этими знаниями с другими людьми. Не сдавайтесь в своей духовной практики. Старайтесь в каждом человеке, в каждом живом существе замечать искру Бога. Представьте себе, прикройте сейчас глаза. И представьте себе, что каждый человек это свет, просто чистый свет. И те оттенки его характера его внешности каждого человека, которое я вижу, это преломление этого света, который исходит от человека через призму моего восприятия. А каждый человек это чистый божественный свет. Старайтесь увидеть этот свет во всех людях. Проще всего это сделать, если смотреть глазами сердца. Желаю вам успешной и радостной практики и действительно качественных перемен в вашей реальности. До встречи!